Здравствуйте дорогие мои подписчики или просто зрители моего канала, представляю вам свой видеоролик «Ушедшие актеры из сериала», оперативный псевдоним вышедший в 2003 году часть номер один. Всем приятного просмотра. Дедюшка Александр Викторович, родился 20 мая 1962 года, разбился в ДТП, 3 ноября 2007 года, исполнил две роли Сергея Ивановича Лапина, Максима Витальевича Карданова, Прохватила Ольга Борисовна, родилась 18 июля 1968 года, скончалась 6 июня 2013 года. Исполнила роль Антонины. Молоков Вячеслав Михайлович. Родился 4 февраля 1955 года, скончался 29 марта 2010 года. Роль Терещенко-банкир. Пашковский Александр Гивич. Родился 23 июля 1964 года, скончался 16 февраля 2011 года. Роль Милешин. Наурбиев Руслан Хамитович. Родился 1 июля 1955 года, скончался 29 марта 2005 года. Роль Тагиров. Бушнов Михаил Ильич. Родился 21 октября 1923 года, скончался 12 июня 2014 года. Роль Леонид Порфирьевич – главный врач психиатрической больницы. Кочегаров Николай Борисович, родился 28 августа 1953 года, скончался 22 июня 2003 года. Роль Михаил Анатольевич Куракин. Белявский Александр Борисович, родился 6 мая 1932 года, скончался 8 сентября 2012 года. Роль Леонид Васильевич Евсеев. Дуров Лев Константинович, родился 23 декабря 1931 года, скончался 20 августа 2015 года. Роль Сергей Федорович Брониславский. Профессор Гурьев Валерий Иванович родился 26 апреля 1953 года, скончался 7 января 2021 года. Роль генерала Ершинский. Лахин Юрий Николаевич. Родился 23 июля 1952 года, скончался 27 января 2021 года. Роль «Клевец» Копченко Игорь Петрович, родился 5 июля 1946 года, скончался 11 мая 2003 года. Роль «Павел Андреевич Арцебашев» Киселев Анатолий Петрович, родился 4 августа 1955 года, ушел из жизни в 2016 году. Роль «Эпизод» Райхман Валерий Соломонович. Родился 10 июля 1940 года, скончался 17 января 2014 года. Роль эпизод. Петренко Леонид Иванович. Родился 17 июня 1954 года, скончался 6 ноября 2014 года. Роль эпизод. Сосков Алексей Алексеевич. Родился 6 апреля 1958 года, ушел из жизни в 2012 году. Роль эпизод. Соловьев Виктор Юрьевич, родился 29 сентября 1950 года, скончался 4 октября 2020 года. Роль-врач. Ельцов Виктор Семенович, родился 19 августа 1946 года, скончался 18 апреля 2007 года. Роль-эпизод. Числов Александр Владимирович, родился 13 октября 1964 года, Скончался 29 августа 2019 года. Роль эпизод Талпа Игорь Афанасьевич родился 5 января 1948 года. Скончался 5 марта 2005 года. Роль Борис Евгеньевич Пивняк, адвокат Атаманова. А вы знали, что Игорь Афанасьевич являлся режиссером сериала? Игбух, Чарльз Ндук родился в 1976 году. Скончался 7 декабря 2016 года. Роль эпизод.